Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня мы снова в школе КНБ «Апрелевка». Продолжаем заниматься по понедельникам, средам и пятницам в 8.30 по вечерам на Парковой 11, корпус 1 в славном городе Героя «Апрелевка». Московское отделение продолжает заниматься каждое воскресенье в 13.00 центр зала метро «Алма-Атинская». Сегодня, дорогие друзья, коснемся такого момента, как досуг на тренировке Понятное дело, что мы занимаемся на свежем воздухе И у нас есть время, чтобы как бы немножечко отдохнуть Что в этот момент я рекомендую и требую от своих парней и девушек Делать. Когда мы занимаемся отработкой, допустим, несколько человек стоят и занимаются при, отработкой приема прохода в ноги. Оценивая результативность своих действий, мы можем принимать решение. Если вы достигли того результата, на который вы рассчитывали, допустим, забрали противника ногу, не отдав при этом шею. Замечательно, молодец, копилочку себе плюсик отметил, пошел, э, пошел дальше в конец очереди ждать своего подхода. А если не достал, я мотивирую ребят: сколько раз ты не делаешь, допустим, как тренировки происходят: три раза подхода три оценки результативности три раза не попал умножаешь на 5 и идешь отжиматься как отжиматься? сегодня мы пока Желание сильными станете, идея фикс Отдыхают люди икс, мышц не бывает много, только запомни Некоторые дамы любят не коней, а пони Кони много пони, вот они как понимают Понял, если перевести на простой русский язык Слишком накачанных они боятся, мужик Вот введи в режим, дело чаще, жим По утренней росе пять километров побежим День день дом, подъем, будильник, дом Даму с самого утра на руки берем Буду я на руках носить твое прекрасное Тело буду не от любви, а -а -а, не фиг делать, буду я на руках носить твое прекрасное тело, буду не от. На утром вставай, себя развивай Страну поднимай Каждый день бедон, Со мной согласится мой брат Антон Вот он, по жизни со спортом Да и я сам годы обливаюсь потом Кто ты, кто ты, а кто ты? Нет ничего, только одни понты Карты, плата, в руки, даты Дети, стадо, чистая правда Ладно, сколько можно? Тошно, жена, давай картошку! Как известно, толчок выполняется в два приема Подъем штанги на грудь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 активно сгибаются и локти подворачиваются под гриф, который ложится на плечи спортсмена.